Какие женщины нравятся мужчинам? Здравствуйте, мои дорогие. С вами сегодня я, Елена Алексеева. И мы сегодня поговорим на эту тему. Я не буду говорить о внешности, потому что о внешности сейчас очень много сказано. И э, женщины сейчас вот прям вот залипают в то, что нужно внешне выглядеть шикарно. Иногда женщине 70 лет, она выглядит на 30 и не понимает, почему она не может найти себе мужчину. Потому что иногда... Может быть, и стоит выглядеть постарше, если она не собирается искать себе мужчину 30 лет, 70. Потому что мужчины за собой не следят. Они выглядят на 20 лет старше своих ровесниц. Потому что женщины используют очень много чего, чтобы быть красивой, чтобы нравиться мужчинам. А мужчины только отращивают животы лысины, да, и лишний вес и все такое. Большинство вас совершенно не следят за собой. Многие из-за того, что не следят за собой, не доживают до 50 лет. То есть начинаются какие-то заболевания, аварии, какие-то несчастные случаи случаются. И здесь этот момент нужно учитывать, что я не, не против того, чтобы женщины вкладывали во внешний вид, но просто нужно вкладывать разумно на две чашки весов. Да? Две чашки весов – это внешний вид и внутренняя составляющая, которая тоже играет очень важную роль. Здесь э, можно сказать, что есть такое понятие э, «теплая женщина», да, то есть когда сердечная женщина, когда из ее сердца идет теплота, милосердие, э, какое-то понимание к мужчине. Это э, не так много женщин после 30 лет, скажем так, с такими качествами, потому как большинство у всех сердца просто заблокировано всякими обидами, травмами, не, негативным опытом предыдущим, бывшими мужчинами, на которых продолжают обижаться и нести за плечами просто такой мешок с протупшей картошкой, которая уже дает запахи во все стороны и тянет, да, и бросить тяжело, и бросить жалко, а нести тяжело, да, что-то в этом роде. И вот это можно добиться только в практиках. То есть это очень большой плюс, как только мужчина чувствует, что ему рядом с женщиной комфортно, как только он понимает, что вот рядом с ней просто сидеть комфортно. Такая женщина, она дефицит на сегодняшний день, громадный дефицит. И здесь очень важно, чтобы вот это качество вы себе могли развить. И при помощи практик оно развивается. Без сарказма, да, то есть женщины сейчас привыкли подкалывать мужчин, сразу говорить какие-то прямые линейности, критиковать и так далее, да? Там, кусаться, можно сказать. Да? Мужчинам, конечно же, это не нравится. То есть ему понятно, что если еще не, мы не познакомились, не сходили на первое свидание, она так себя ведет, то когда мы с ней останемся наедине, она будет выносить мозг. А если это думать, что остаемся в, в долгую, э, то это невыносимо. Да? Поэтому Здесь как раз вот играет роль, когда женщина понимает, что молчание это золото. Да? Очень часто приходится промолчать. Умеющая вести увлекательную беседу, девушка. Да? То есть у меня есть такие девушки, которые познакомились там с хорошим мужчиной на сайте знакомств. Все классно. У него свой бизнес, там хорошие финансы, он может оплачивать подарки, поездки, путешествия, и она может даже не работать, если выйдет за него замуж. Ну, в какой-то момент она говорит, ну, я просто не знала, что писать, и я перестала писать. Ну, мужчина точно так же, потому что мужчинам нас никогда не понять. Женщины мы настолько сложные для них. Мужчины более такие логичные, примитивные, с минимумом каких-то шагов. Нету каких-то там громадных, непредсказуемых многоходовок, которые возникают в голове женщины. Им нас предсказать очень тяжело. Им еще тяжелее решить, о чем можно поговорить с этой девушкой. Поэтому здесь важно, чтобы девушка брала в свои руки управление этими отношениями и вела их туда, куда ей нужно. Уметь показать в беседе, что она уважает мужчину, что у них есть общие интересы. Это тоже очень важно. Да? То есть, если есть, например, вы умеете играть в шахматы, и он, и вы, или наоборот, вы хотели бы научиться, и он может воспользоваться этой возможностью, и он умеет, и он вас научит играть в шахматы, да? или, допустим, какие-то еще моменты, вот, например, женщина говорит, о, я так люблю рыбалку, но я была в последний раз там в детстве, когда мне было 15 лет с моим братом, я бы с удовольствием поехал на рыбалку, да, или э, на футбол, да, но на футбол мало кому женщинам нравится, это если только с целью, быть на, на виду и понравится какому-нибудь мужчине. Но мужчины на футболе обычно заняты футболом, они однозадачные, они не могут заодно еще смотреть на женщин, и мало что из этого хорошего получается. Нет смысла ходить на футбол. Но тем не менее, если ваш мужчина интересуется футболом, то, может быть, стоит пойти с ним и посмотреть, как это будет все складываться. Да? Конечно, женщина, которая идет со своим мужчиной на футбол, это большая ценность и большая редкость. Дефицит, можно сказать, да, то есть это стоит. Здесь нужно правильно тоже вести себя. То есть один раз вы сделали приятное для него, второй раз в следующий раз он делает приятное для вас. Идете на какой-то фильм, который вам хотелось посмотреть, будь это сказка про Золушку, я не знаю, там красавица и чудовище в очередном варианте или еще что-то. Что-то должно быть для вас, и он должен присутствовать рядом с вами. Когда мужчина увидел в женщине охотницу, мы тоже проигрываем, поэтому здесь очень важно показывать, что вы не заинтересованы в том, чтобы познакомиться с мужчиной, вы не ищете каких-то отношений, как-то о чем-то поговорили, о природе, о погоде, о чем-то независимом. Да? И вы тут же уже смотрите на часы, говорите, о, мне пора, я там иду на маникюр или у меня английский язык. Я занимаюсь на курсах, у меня коучинг, у меня работа с психологом и так далее. да, Какие-то э, отмазки женские, что вам уже пора. Это э, в сказке «Золушка» не просто так нам показали, что бьют часы 12, и она убегает. Да? То есть э, сколько было девушек на балу, красиво разодетых, э, с маникюрами, с педикюрами, с прическами, с самыми необыкновенными прическами, чтобы привлечь внимание принца к себе. Да? Но он побежал за единственный. Той, которая убегала. То есть этот трюк очень круто работает. Поэтому если женщина э, вовлекает мужчину э, своим хорошим поведением, умением вести беседу, и потом она говорит, о, мне пора, э, увидимся в другой раз, или я тебе позвоню, я тебе напишу, э, договоримся на другой день, э, исчезает. Такая женщина становится самым ценным трофеем, которым мужчине интересно. Любой мужчина – это охотник воин, захватчик и так далее. Ему нужно поймать эту, этот трофей, который постоянно сказывает у него сквозь пальцы. И здесь он включается в эту игру, который он будет вас догонять, стараться добиться, сделать какие-то подвиги, поступки ради вас. Это тоже очень важно держать, использовать этот трюк. Да? То есть если женщина сразу говорит, да, я согласна, вот она я, такой зайчик поднимает ручки издается, то охотнику становится неинтересно, ему нужен другой зайчик за которым он будет бегать здесь это нужно тоже очень хорошо понимать. проявлять инициативу с мудростью да? то есть как бы где-то и может быть написала ему сообщение и позвала его на какую-то встречу да? но в то же время вовремя убежать да? это очень важный момент. То есть, если женщина даже после секса не остается на ночь, говорит, ну у меня есть такое правило, я не остаюсь на ночь, да, и уходит к себе домой. Она тоже становится тем зайчиком, тем трофеем, который постоянно убегает, и мужчине становится интересно, и ему хочется дальше проявлять эти внимание к этой женщине, выводить отношения на более новый уровень. И здесь, конечно, недолго придется ждать, чтобы услышать: "Выходи за меня замуж". Но когда женщина уже все дала, Здесь, конечно, маловероятно, что мужчина женится, потому что то, что ему было нужно, он получил. У него есть секс каждый день, у него есть вкусный суп тепленький, на ужин у него есть стирные рубашки, просто глаженные, все аккуратная, чистая квартира. И К чему еще стремиться? Зачем какой-то штамп, ради которого нужно еще потрудиться, потратить денег? наряды, гости и так далее. Да? То есть мужчина уже устроил себе все удобно. Если вы поддались, то вы проиграли. То есть самое трудное ⁇ это выход из сожительства. Самый, самый большой труд выйти из сожительства в замужество. Да? То есть это не просто сидеть и ждать, что он там скажет в какой-то прекрасный день, выходи, дорогая из меня, замуж. Да? Нет, это еще нужно будет потрудиться с одной из клиенток которая 13 лет пробыла в таком сожительстве, мы работали целый год. Целый год мы работали, потом она вышла замуж. Сейчас всем хорошо, все счастливы, но это была тяжелая работа целого года. Поэтому не попадайте в такие ситуации, не позволяйте мужчинам делать из вас удобную женщину. Будьте самой собой, разрешайте себе получать удовольствие от жизни, но тем не менее не становиться рабыней мужчины. Рабство отменили очень давно. Ну что, увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам была полезна моя информация. Пишите вопросы, я буду ваши вопросы раскрывать в следующих видео. Пока-пока.